Друзья, всем привет! Давно не снимал ролики про забытую архитектуру Беларуси. Вот. Сегодня более случай оказался в Литском районе, Украинская область, населенный пункт Дарного или Дарнова. У меня за спиной каменная ветряная мельница. Конец 19 века. Интересная постройка целиком из гранитных валунов, полевых окрестных полей. Проемы дверные оконные сделаны из кирпича красного. Размеры мельницы внушительные. Диаметр основы 12 метров, ну плюс-минус. Высоту, я не знаю, приблизительно прикинул, прикинул по фотографиям, ну метров 15 точно. Если кто знает более точные обмеры, пишите. Ну, мельница очень интересная. Три этажа высоту над землей сколько ну в земле я не знаю тут основание засыпано что самое интересное в этой мельнице я не знаю отсюда видно или нет если посмотреть наверх это ее форма она не конусообразная она грушевидная как будто груша понимаете грушевидная форма мельницы она не просто так сделана. Она сделана с одной целью. Оно создает на крыльях мельницы дополнительную подъемную силу, когда ветер отекает в такую крушевидную форму. Ну, это очень интересно. Таких мельниц именно каменных я встречал не так уж много. Я был в Голландии, скажу честно, страна мельниц. Но большинство мельниц там деревянные. Здесь у нас. 19 век конец каменная мельница ну почему для меня это важно у нас страна находится не на берегу балтийского северного моря здесь нету постоянных ветров инженеры которые строили эту мельницу они вкладывали расчеты вкладывали знания если вот прикинуть что диаметр крыльев мельницы 20 метров я думаю, что может быть даже и больше, обычно они доходили практически до земли, то для того, чтобы рассчитать и построить такую мельницу, требовались очень серьезные знания. И вот знаете, в советских учебниках меня учили, что до советской власти жители, ну я не знаю, как это называлось территория, северо-западный край, речь Посполитая или Народная Республика с польской, с польской латыни вот жители этой территории ковыряли землю в деревянной сахой ходили в локтях и так далее но вот смотря вот на это я поражаюсь вот ну контрреволюционные вещи говорить друзья тут дверь была сломана заколоченная я ее не ломал вот, давайте попробуем заглянуть вовнутрь. Меня интересует, как оно изнутри выглядит. Я не знаю, тут видно или нет. Изнутри это тоже камень. Местами э, кирпичная кладка, в основном э, в районе проемов оконных дверных. Выглядит, конечно, монументально. Тут сейчас хранится в полисеновый, в общем, какой-то хлам строительный. Вот. Самое интересное, что мельница наклоняется вовнутрь, то есть вот эта вот полусфера. Потом оно немножко выпрямляется на конус кверху. Тут стояли ну, многочисленные жернова, стояло грузоподъемное оборудование, которое нужно было для того, чтобы обслуживать такие большие жернова, потому что я думаю, что они несколько тонн может весил один жернов. Что тут еще могли делать, какие тут еще машины, механизмы могли стоять? Смотрите, тут есть фрагмент, немножко разрушилась каменная кладка. Как интересно, известковый раствор. Мельница сложена на известковом растворе. Это 100% конец 19 века. То, что тут есть какие-то цементные облицовки, это поздняя штукатурка. Интересно, что внутренняя часть. Ну Тут дверной проем. Большой полноразмерный революционный кирпич и небольшой камень внутри. Камни такие небольшие. Облицовка. Облицовка идет с больших камней. Ну вот, как с больших относительно? Не больше 50 сантиметров в максимальной стороне. Очень интересно. В советский период была издана отличная книга. Сбор помников истории и культуры Беларуси. Гродинская область, и там на странице 246 есть фотографии этой мельницы и коротенький абзац, из которого следует что диаметр основания мельницы 11,6 метров, а деревянный шатер этой мельницы вращался на стальных шарах, то есть на подшипнике. Сам шатер, к сожалению, не сохранился, но глядя на фото можно увидеть какую изящную и округлую форму он имеет и это роднит его именно с западноевропейскими ветряными мельницами и сильно отличается от грубых деревянных форм шатров мельниц, которые сохранились у нас. Друзья, мне очень захотелось добавить нашей мельнице крылья. Все, что нужно было, это найти мельницу с такими же пропорциями. Эта мельница нашлась в польском населенном пункте Старая Ружанка. Мельница сохранилась достаточно хорошо, имеет основание 11,5 метров, построена, правда, с красного кирпича, но тем не менее. Ну, а дальше был вопрос графического редактора. Не судите строго, показываю то, что получилось. Плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Будете в Лицском районе Грунинской области обязательно посетите населенный пункт Тарнова или Тарнова. Кроме этой мельницы здесь еще есть старинная усадьба красивая надеюсь эта информация вам была интересна если понравилось поставьте лайки подписывайтесь вот. ну а на этом всем пока